здравствуйте вы смотрите южские новости сегодняшний выпуск мы ведем из холы за моей спиной находится знаменитый затопленный холыский мост В начале выпуска срочная новость южский район один из наиболее пожароопасных в ивановской области все помнят события 2010 года сейчас пожароопасное время за моей спиной вы видите пожар Пожар разгорелся за чертой города в районе Нефедова. Дым над городом мы заметили по дороге в южу из Холлоя. Горит сухая трава в опасной близости от электростанции. Однако, по словам пожарных, ситуация пока находится под контролем. На минувшей неделе над Холлоем кружил вертолет. Здесь прошли масштабные учения. Цель учений – отработка действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде. Были задействованы различные службы – полиция, Росгвардия, аварийные бригады, коммунальных служб, подразделения МЧС. В общей сложности – 42 единицы техники и более 100 человек личного состава. Подразделения старались отработать все возможные ситуации, которые могут произойти в период весеннего паводка. Спасатели доставали утонувший автомобиль, создавали насыпи из песка, спасали утопающих. На учениях присутствовал и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Мы как раз проводим такие мероприятия для того, чтобы можно организовать взаимодействие. И если будут в ходе данного, организации данного вопроса выявлены какие-либо нарушения или какие-нибудь вопросы, которые требуют определенной доработки, мы могли их отрегулировать, успеть до того, как случится беда. Я считаю, что цель учения достигнута. В целом достаточно слаженно были проведены мероприятия. Поэтому цель учения достигнута, оценка удовлетворительна. Но будем заниматься, будем работать потому что стихия – это беда серьезная, и ее можно прогнозировать и быть готовым к борьбе с ней постоянно. Южскому дому ремесел исполняется 25 лет. На празднике присутствовали почетные гости. Они поздравили сотрудников дома ремесел со знаменательной датой. Вклад дома ремесел в сохранение культуры отметил и глава района Владимир Мальцев. Все-таки любое совершение имеет под собой хорошего руководителя. Я думаю, что Южскому дому ремесел сильно повезло с Михаилом Борисовичем от души. Пусть краска не заливает ваши щеки. Вы подняли э, дом ремесел на высокую, так сказать, планку. И прошу вас на этом пути не останавливаться. В Юже демонтируют и переносят детские площадки. Причина – несоответствие требованиям безопасности. В некоторых дворах детские игровые площадки небезопасны. Это вызывает беспокойство родителей. В прокуратуру Южского района поступили соответствующие жалобы. Чего? Что здесь А почему? А не на месте стоит. Все. Здравствуйте. А детей куда? А их не волнует. А деньги, которые мы сюда вложили? Кто нам вернет? Общие напишем заявление. И суд. подадим в суд, прокуратура, суд. По 300 рублей каждый? Конечно. Да нет, деньги наплевать, но главное, дети сюда идут. Дети, для, куда дети девать, я не знаю. И что здесь будет? По словам первого заместителя главы Южского муниципального района Татьяны Даниловой, детские площадки не входят в сферу ответственности ни управляющей компанией, ни собственников. В адрес администрации вынесены представления об устранении нарушений. Игровые элементы на улице Серова будут демонтированы. Многофункциональную игровую площадку демонтируют за счет средств городского бюджета. Игровую площадку на советском проезде не снесут, а перенесут на другое место. Такое решение приняли жители. На территории южского рынка можно встретить верблюда. Самого настоящего. Подробности далее. Этот верблюд угрюмо стоит возле входа в магазин «Красное-белое». и белое». Возможно, некоторые посетители после такой встречи будут посещать магазин реже. Однако это, пожалуй, единственный плюс. Цирк, честно говоря, выглядит жутковато. Обшарпанная табличка, странные звуки из-за стенок, да еще и пристальный взгляд верблюда. Здесь вход в магазин «Красное-белое». И, и рядом стоит верблюд. Где проход, где людям заходить, непонятно. Устроили бардак. Полный бардак. Как это возможно на рынке, где торгуют продуктами, такой зоопарк устроить? Электричество организаторы берут от третьей столовой. Как мы выяснили, сделали они это несанкционированно. Сейчас оставляем акт договорного потребления на недавно приехавший цирк. В связи с тем, что они подключились к воздушной линии третьей столовой без соответствующего разрешения. Кроме электриков, претензии к цирку есть и у торговцев. Цирк занимает территорию рынка. Палатки устанавливать негде. Теперь у нас на рынке цирк Шапито. Вот такая вот ерунда. Торговать нам совершенно негде. Вся площадь занята шатрум. Весь асфальт испортили. Вбили колья. Посередине стоят одни опоры, и как после этого мы будем работать. Мало того, здесь торгуют продукты. Весна. Для автомобилистов время переобуваться на летнюю резину. Быстро и недорого это можно сделать по адресу Фрунзе 2А, здание бывшего кафе «Славянка». Здесь же можно воспользоваться и услугами автомойки. Не в первый раз мы посещаем данную автомойку. Хотим выразить большую благодарность, потому что здесь замечательные ребята работают. Всегда нам очень быстро моют машину. Качественно. Недорого, качественно. Один раз приехали, оказалась какая-то у нас беда с колесом. Мы даже не заметили, но сотрудники это все увидели, нам помогли, и мы уехали чистые, довольные. Так что большое вам спасибо. Всем советуем. И на этом все новости. Смотрите нас ровно через неделю. На выпуском работы Петр Лебедев и Алексей Кутин. Всего доброго.